Здравствуйте дорогие подписчики! Хотел с вами поделиться сегодня неприятной ситуацией которая случилась в городе Волновахи Донецкой области Приехав в налоговую по делам надо было сделать ксерокопию зашел в кабинет ксерокопии а там бухое тело бухое тело которое целый день работало вот зашел туда где-то часа в три. На вопрос мой. Она ответила, что она является не сотрудником налоговой инспекции, а ЧП МРИЯ. Хозяин у нее находится магазин МРИЯ в Волновахе. Вот. Держалась она, еле на ногах. Вызвал я полицию в пол четвертого. Пока полиция приехала, было 4 часа. Вот. Ну и как бы полиция мне начала говорить, что рабочий день у нее закончился, никого нету. Принципиально вам писать заявление или нет? Я хотел бы обратиться к сотрудникам полиции. Ребята, как вы прошли переаттестацию? Дайте молодым, которые хотят работать. Все-таки отобрали они у меня заявление, объяснительное. Ну, будем ждать 10 дней результат. Какой будет результат? Ну, насколько я знаю, всегда результат нулевой. Всегда спускают на тормозах. Вот так вот. Хотел обратиться еще к органам контролирующим, которые контролируют полицию, прокуратуре. Ребята, давайте менять систему эту гнилую, волновахскую. Контролируйте эти органы, которые исполняют, которые прошли переаттестацию, которые хотят поменять что-то в Украине. Нет, сажайте их к... Так что будем дальше наблюдать ситуацию происходящего, видео отрывок видео я выложу дальше за текстом и копию заявления и объяснительной. Вот, но я думаю, что хозяин мрии попытается замять это все правоохранительные органы города Волновахи, полиция, которая у нас не берет взятки, возьмет и это все спустят на тормозах, как это всегда делается. Ну, будем смотреть. Выпившая почему? Денежки мне верните за этот бланк. Вы мне дали два, а мне надо было один. И почему выпившая на рабочем месте? Начальник, где у Нет, нет, нет. Вы здесь работаете? В налоговой службе вы работаете? Нет. Где ваш начальник? Нет, у нас нет. Ну, от кого хозяин? От кого вы работаете? Вы что, шараш контора или шо? Нет. Вы мне денежки верните за один бланк. Бланк сколько стоит? Нет. Бланк сколько стоит? Вы в бухай на рабочем месте. В налоговой 2, службе. 2,50. пятьдесят давайте мне, пожалуйста. Возвращайте. Вы не выпившие, я сейчас полицию вызову. Поедем на свидетельство. Почему вы выпишем на рабочем месте? Можно это вернуть? Это нужно Я делать. Вы не находитесь на налоговой службе. Не потом... Отдайте мне, пожалуйста, 2,50. Пока так прошу. И начальника садитесь сюда. Кто, кому вы подчиняетесь? кому подчиняетесь? А чем мы, Ответьте по телефону, зачем я не так делаю, потому что с вами только так и надо, вы работаете в налоговой службе, я сейчас узнаю где вы работаете.